В данном видеообзоре мы вам расскажем о самой большой еде мира. Подписывайся на канал Мир на ладони. Ставь лайк. Итак, знакомьтесь. Самая большая пицца в мире приготовлена на ее родине в Италии. Диаметр еды. 40 метров. Общая площадь 1928 квадратных метров. Это почти в 100 раз больше, чем вся твоя квартира. Итальянские повара потратили 8891 кг муки. 3992 килограмма томатной пасты почти 9 тонн моцареллы и многого другого трудились вокруг монстра 48 часов на выходе получилось 16 тонн лакомства, которое разрезали на 5234 кусочка и разослали по всем приютам Рима. самую длинную Кровяную колбасу изготовили зимой 2002 года повара в Бельгии. Длина изделия, попавшего в книгу рекордов Гиннесса, составила 3 километра 837 метров. Колбасный монстр весил 5 тонн. Его основу составило мясо 3 тонны. Подготовкой мяса занималась команда из 8 человек – всего на изготовление самой длинной колбасы ушло 28 часов. 65 поваров трудились над созданием огромного блюда, для которого было использовано 110 тысяч яиц весом 6 тонн и 432 литра растительного масла. Заранее приготовленную яичную смесь вылили в гигантскую 10 метров в диаметре сковороду, которую установили недалеко от крупного торгового центра. Процесс приготовления длился 2,5 часа, а вес готового омлета составил 4 тонны. 2 июля 2011 года был приготовлен самый большой гамбургер в мире. Вот его простой рецепт этого гиганта. 270 кг мяса, 153 кг теста, 22 кг сыра, 9 кг лука, 13 кг салата, 6 кг мариновых огурцов, и 4 килограмма горчицы и кетчупа. Весит готовый бургер 350 килограммов. В следующем выпуске канала Мир на ладони вы узнаете мировые рекорды Гиннесса, связанные с едой. Подписывайся на наш канал, ставь лайк.